Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о шурупах. Либо для террас, либо для фасадов. В нашем магазине появился достаточно большой выбор, и вы можете выбрать для себя, что необходимого. Мы же используем для террас два типа в основном. Это будет либо нержавейка, либо А2, либо А4, либо это будут шурупы со спецпокрытием. У нас в магазине есть шурупы со спецпокрытием, которые производитель протестировал, в камере с соляным туманом шурупы находились э, тысячи часов, по-моему. Если мне не изменяет память. То есть они тоже подходят. Это прибрежные районы, где может быть морской бриз. И все прекрасно понимают, что соленая вода, она очень пагубно влияет на любые конструкции. Крепеж. То есть металл ржавеет быстрее, значительно. Соответственно, нужно использовать что-то такое. Либо нержавейку, либо со спецпокрытиями. В наших же случаях, Финляндия... Здесь используется для террас импрегнированная доска, то есть это доски, которые пропитаны специальным раствором, которые могут легко сочетать в себе контакт с землей. То есть, ну, Кто прекрасно понимает, о чем я говорю, что любую деревяшку положить на землю, то она сгниет в разы быстрее, чем, чем она будет просто лежать под открытым скажем, воздухом, но где-то от земли земля не даст просыхать, то есть гниение происходит там быстрее, значительно, то как раз-таки импрегнированная древесина, она позволяет, вот именно, как контакт э, с землей. И ничего ей не будет. Но так как она, эти составы, они очень едкие, соответственно, нельзя использовать простой крепеж. И крепеж используем для импрегнированной древесины только лишь нержавейка, либо со спецпокрытием. Самый распространенный размер у нас это 4,2 на 55 шурупы. То есть, в зависимости от разных ситуаций, я, честно говоря, сам не очень люблю использовать нержавейку. А2 или А4, да, сути, это не меняет. По той причине, что она все-таки мягкая. Да, она никогда не заржавеет и никаких проблем вообще не будет. Но в работе при том объеме, который кручу я, в своей работе мне приходится это делать то как раз таки у нас часто бывает, когда в сучок попадает, то шлицы может срезать у шурупа, шуруп может ломаться. Такое тоже встречается регулярно. Не то, чтобы постоянно, но просто это бывает. И поэтому для простой сосны у нас, грубо говоря, ну недорогая доска, там, не какого-то супер великого качества. Поэтому нержавейку использовать особо не нужно. В России достаточно много очень качественных... Э материалов там импортных не импортных но высокого качества а там, класса соответственно пода класс конечно же брать нержавейку вообще никакая не проблема у нас было только лишь на одной, э, на одном объекте мы делали террасу из лиственницы и там именно как раз таки сделали предписание что для лиственницы нужно приобрести нержавейку и вот как раз на том объекте мы крутили нержавейкой вот и все. У себя дома я тоже, ну, где, где как, я ее использую тоже, эту нержавейку. Не проблема, просто мне немножко больше нравится с покрытием. С покрытием, потому что это все-таки сталь, и она более жесткая. Соответственно, работает отлично, и держит тоже отлично. Эти шурупы можно также использовать и для фасадов, если вам это необходимо. Потому что в России вы используете там либо планкен, покупаете, либо что-то, ну, какие-то такие достаточно... Ну, дорогие сорта породы деревьев на фасаде, на чистовом, ну, оставляйте. И чтобы не было никаких ни разводов, ни подтеков. Поэтому вам, я считаю, что очень даже целесообразно использовать нержавейку. Просто, ну, нужно быть готовым к тому, что если попадет шуруп в сучок, скажем, то он может сломаться. но ну, это тоже никакая великая там не проблема. Мы их чаще всего просто... Он либо сломается по резьбе, либо шлицы... Ну, просто пассатижи при себе нужно держать, и либо там его выламываешь и рядом же закручиваешь. Ну, практически в то же отверстие стараешься закрутить новый шуруп и все. У этих саморезов присутствует также часть резьбы убрали, и поэтому они, получается, как бы ломают волокна. Не расщепляют волокна, а ломают. Принцип сверла. То есть, ну, грубо говоря, подсверливают под себя Плюс у шляпки есть еще насечка. Она выполняет роль зенковки. То есть он утапливается хорошо. Ну, лучше, чем другие. Ну, вот и все отличие. Все эти шурупы под торкс. Торкс чаще всего под этот размер идет двадцатка. Все очень удобно. Я не люблю уже давным-давно PH использовать. Это у нас только на гипсе. И тем более на лентах. Просто там конструктивно не получается сделать ничего другого, кроме как PH шлицов. Здесь штучные шурупы, они, конечно же, пожалуйста, не есть в варианте Torx. Torx намного удобнее. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!